Привет, сегодня ночью пришла идея записать такое лайф-видео, проснулся в три часа ночи или утра, больше сегодня я не спал. Сейчас приведу себя в порядок и расскажу, что здесь вообще происходит. Готово. Привет еще раз. Как я сказал, я встал сегодня в 3 утра, и меня посетила идея записать такое live, коротенькое видео. И это реально было в 3 утра. Я просто взял и записал это все у себя в ВКонтакте и скинул себе же в ленту «Покажу скрин». Такой формат видео я решил записать вообще первый раз. Почему хочу попробовать такой формат видео? Есть несколько причин. Первое, это я участвую в YouTube-марафоне от Артура Роуз, ссылочку оставлю в описании. Я хочу также продвигать свой новый проект, проект, в котором я принимаю участие, это сообщество, в котором я зарабатываю ну, деньги, криптовалюту. Третье. Я давно хотел записывать видео, но никак не мог начать, потому что ну, как-то не получалось. да, Постоянно ссыковал, что-то как-то где-то что неохота, как-то не могу, как-то страшно. Поэтому это реально первый шаг, который, вообще преодолев... который я преодолеваю. Четвертое. Я хочу здесь записывать без всякого там нескольких кадров. Все записывается с первого дубля. Поэтому, если где-то что-то косяки, то, ну, так получилось. Также еще одна из главных задач – это прокачать себя на камеру. И если такие небольшие лайф-ролики зайдут, то, возможно, я их буду снимать чаще. Сейчас это первое мое видео, поэтому посмотрим, что будет дальше. И да, я все записываю сейчас на телефон. Посмотрим, какое качество получится. Вообще, что из этого получится. Спасибо тебе, что посмотрел это видео, подписывайся, ставь колокольчик, в описании я все расскажу, все ссылочки дам, пока-пока.